Всем здорово. Как вы уже, наверное, могли заметить, количество подписчиков перевалило за солидную сумму в 20 тысяч. От себя могу добавить лишь то, что я очень рад этой цифре. И хочу вам сообщить, то, что это видео будет юбилейным вдвойне. Во-первых, оно выходит в честь 20 тысяч подписчиков. А во-вторых, это уже пятый админ арбуз на моем канале. Всем приятного просмотра! О, админ, ТП, ТП. Алло! Что такое, рептилоид? М Можешь, пос Можешь посмотреть это по логам, кто меня убил, это пахните вот сюда, что он меня сойти. Позитивная не легенда. Тебя какой-то тип убил с юспа. Да-да-да, вот, как мне его сюда пожал. Он меня на фридамай дамажил и плюс убил. Итак, дядя, к тебе вопрос, почему ты его убил? Вот это вот это он. Как оскорблял? Вот, это вот на целуй. А, ну и что, ну, это ну, священник? Вообще-то. Считай, меня, ты да. в России полицейский в ФВР работаешь, и ты как бы должен защищать верующих там всяких, а не убивать их. Сажаю, хорошо. Так, тебя спускаем. 480 секунд. Ты зарабатываешь, брателло. А, Отлично. Рептилоид миха, да еб. Твою мать. Что такое? А, бутоны, глаз! А, глаз! Давай, ну лучше плот, можешь плот, писать плот, будешь. Я я к к тебе, Пиши лучше у тебя просто микро, ну, мягко говоря, хуйня. <сосатес> <сосатес> <сосатес> ты мне Еще ник скажи, я так и не понял просто. Вот, вот он, вот он, Да, вот это Почему ты его просто так бутылкой пипал? Он не ушел, начал бить, сказал, А, почему убить? он должен уйти? Почему он должен все равно, уйти? равно, даже если меня Рутро я буду рад! А, ну хорошо, ладно, ты ладно, все, если покажу, так. то ты будешь рад, я понял. Ура, Рутро! Я... А ты видео снимаешь сейчас, Рутро? До свидания. Хадмин Арбуз, снимаешь? <связь> Все, я решил твою проблему, давай я люблю твои видео. Да, давай так без этого, пожалуйста, когда разборки идут Окей. Вот, нормальный, адекватный чувак, просто понимаете Как бы знал, кто сейчас из администрации с ним говорит Но вестись как, как придурок, которого я забанил. Он, но не стал. Респект. Руды, да, просто так убили. Слышь, дядя, на кого жалова? Слышь, какого черта ты убил его? Ч я делал? Он потому что мне помешал работать. В смысле помешал работать? Он стоял возле магазина, и я не, не мог выйти. Он просто стоял и обкашел. И это повод его убивать? А мне его как убрать-то? Ну, позвать админа. Не. Угу. Так это долго. Вдруг он... Ну, он еще может быть все долго очень. Там да мне не идет вообще. Ты нарушал правила. Ничего не нарушал. Ну да, Брать докажем. Деньгами Деньгами? Ну, То есть ты хочешь дать взятку, да? Ну да. Ну окей, давай сейчас с тобой поговорим ты это, короче, повар, гуляй, давай, давай, гуляй. Я думаю, ты не Так Ты взятку хочешь дать, да? Ты считай взяточник, правильно? Ну да. Ну да. Все, ну давай тогда сколько ты мне дашь? 50 Нет, 150 50. тысяч, думаю, нормально будет у нас такой тариф. Блин, у меня не, ну слушай, это фрикил, понимаешь, тут. Такой суммой только можно обойтись. Ну, давай, я дам, дам 115 тысяч. Надо смыть. 115? Да. Ну, хорошо, тогда в следующий раз я тебя чуть больше спрошу. Как раз недостающую сумму. Хорошо. Давай, давай. На не меня не смотри, ли? давай мне деньги. Часики-то тикают. А -а -а. Ну хорошо, короче, мы тогда как с тобой сейчас по-другому -то разговаривать будем. Раз ты не у нас такой получается, то я думаю, ты любишь высоту. Нет. А плавать нет, умеешь? Что, еще полетать хочешь или будешь платить? Нет, нет, нет, значит, ну, раз не хочешь больше летать, то плати. Вот, на, вот он, ну, а а так-то так сразу теперь-то может тебя нормально, да, будет, короче, это, э, спустить. Ой-ой-ой-ой! Ну, будем считать, что это несчастный случай. Со взяточниками надо вот так вот бороться. Сколько там у нас за фрикил все-таки дается, а? Фрикил 480, окей. Джайл ТП 480. Все, братан, сиди. Да что? Подожди, да блин, забыл, палец забыл, палец. забыл, точно, точно, точно. Ты же мне это проплатил взятку дал, в смысле, да? Э, ты Все, ну это типа а то, да что я я поймал ты. тебя с поличным, ты мне дал взятку, считая, а это как моя премия будет ежемесячная. Вот, ребятам ты в отделе че? покажу, я охренеют. В смысле, это да, деньги, это взятка? Сиди, взяточник в колонии, понял? Да ты джоку, чмо. В смысле, я чмо? Ты, чмо. Это ты чмо. Да, ты чмо. Нет ты Тебя чмо? Ну, а понимаешь, это моя работа. Кидок. Это Кидок ты. ты. ты да, да, да, ты хотел отмазать yeah, свою yeah, совесть yeah, that's и that's карму like какими-то, yeah. не знаю, вонючими бумажками, которыми oh, только yeah. нужно жопу подтирать, а ты вот, вот такой вот получается человек, ты говно. говно! Это не нормально. А ты говно. Тебе реально денег больше нет ладно братан хорошо там 0 секунд это типа навсегда посадить окей все пацаны короче на его примере думаю вы убедились то что взятки давать на сервере darkrp это нецелесообразно на сегодня все, вы тут же сейчас зададитесь вопросом, Мартур ты что охуел? Где следующие несколько минут админ арбуза? Почему видео такое короткое? Мне тупо лень разбирать оставшиеся две ситуации. Они длятся 15-20 минут и ничего веселого в них нет. Поэтому я решил окончить последний, не знаю, свой админ арбуз. Именно в этом сезоне, кстати, об этом сейчас расскажу вам. На трех веселеньких ситуациях. Продолжение также просто так не будет. Больше тысяч лайков собирается под видосом. Я иду собирать новый материал для админ арбуза. Кстати, насчет сериалов. Сезонов, это если же вы просто этого захотите если же я увижу заинтересованность вашу в админ арбузах таких и если вам это будет очень нравиться, то я предлагаю вести сезоны как в каждом сезоне по 5-7 у каждого сезонов будет свое уникальное название которое вкратце описывает все видео состоящие конкретно в этом сезоне ну, допустим у первого сезона будет название горящие передаки специально для этого я сделаю голосование в группе чтобы вы например могли уже точно отдать свой голос за введение сезонов Против сезона. Опять же, все зависит от вас. Если захотите, будут сезоны. Если не захотите, то их не будет, собственно. Но имейте в виду, если же я введу сезоны, то мой канал станет одним из тех, у которых название видео будет соответствовать содержанию. То есть вы не будете попадать на кликбейт, если будете заходить на мои ролики. Всем удачи, всем пока. Кстати, у меня для вас небольшой конкурс, ребят. Отгадай, какая игра была замылена, и получи мешок целого нихуя. Погнали!